Доброго времени суток! Сегодня хочется поделиться еще одним небольшим лайфхаком, который упрощает жизнь. Связан он с обклейкой, и я думаю, больше пригодится тем людям или мастерам, которые часто что-то обклеивают, основной ну, маляры. Как правило, это бывает ролик скотча. Вы что-то там отклеиваете. Допустим, оторвали кусочек, и вам надо куда-то его все время ложить. То есть, вот здесь вы там что-то можете обклеить, э, спокойненько да, сделать. Но при этом вам каждый раз приходится тянуться за самим роликом скотча. Даже бывает, что оставляя его на кабине, вы обклеиваете что-нибудь снизу, вам приходится опять вставать, брать его, и э, не очень это удобно. Бывает так, что можно положить его куда-нибудь на поверхность, но, как правило, она всегда пыльная, и на самом скотче может оставаться пыль. Когда вы клеите, с краев иногда такие неприятные волосинки там или еще что-то остается. Самое лучшее, к чему я пришел через много лет, Обклейки это вот такой метод, когда просто зажимаете скотч как бы, под подбородок, и у вас руки свободны, то есть вы можете там что-то аккуратно приклеить. И да, я как бы долго работал, вот так вот, привык даже, но когда вы клеите что-то наверху, или у вас руки заняты, вы постоянно должны его, как бы, прижимать его. и Вы ходите и сутулитесь. Это тоже ну, не самый лучший вариант. Поэтому со временем для удобства работы и чтобы избежать от всяких таких приседаний, я придумал себе вот такую штучку. Можно, ну, я обычно ее вешаю просто вот сюда. Все. И можно повесить скотч широкие либо узкие сюда подходы и давайте попробуем что-нибудь открыть при помощи вот возьмем вот тонкий скотч все повесили руки свободны берем бумажку скотч открываем сколько требуется еще оторвали И так далее. получается что у вас сырые руки свободны даже если вам надо присесть скотч у вас всегда так скажем под рукой то есть вы можете работать спокойно двумя руками также можно вот этот крючок вешать на штаны допустим вот так то есть вы присели, привстали, скотч у вас всегда под рукой. То есть очень удобная штука. И даже по первому времени я, когда пользовался этой штукой, я вешал сюда скотч и все равно пытался прижать подбородком по привычке. Поэтому, если вам интересно, у вас много отклейки бывает, потому что в карман ложить не всегда удобно. Иногда доходило до того, что Эхай, э, э, э, скотч в зубах то есть если, то есть, ну, это не гигиенично и не практично поэтому не судите строго но такой лайфхак если вам поможет я думаю, напишите пожалуйста если вы будете пользоваться если у вас есть свои какие-то лайфха лайфхаки обязательно присылайте и будем снимать по этому э, видеоролики хочется сделать отдельный плейлист с небольшими лайфхаками которые просто облегчают жизнь малярам и здесь я специально размотал изоленту, чтобы видно было, из чего это сделано. Это просто алюминиевая проволочка. Была замотана вся вот этим черным, черной изолентой. Вот такие вот у нее размеры. Вот так вот главное вот этот уголок чуть-чуть отогнуть не под прямым углом тогда очень трудно надевать скотч и снимать скотч Поэтому такая штучка вроде небольшая но я уже без нее работать в принципе не могу хочется все время ее повесить и спокойненько пользоваться тем что у тебя под рукой находится даже друзья уже привыкли что я хожу все время с этой штучкой когда что-то обклеиваю поэтому. Пишите, что думаете. Удачи всем. До встречи.